Джай Джай Ши Чайтанья Джай Нетянанда Джай Двайта Чандра Джай Кур Бхакта Винда Двайта Чандра Jaya Jaya Шри Чайтанья Jaya Nityananda Джая Двайта Чандра Чайя Гор Бхатта Винда Шри Чайтанья Двайта Чандра Шри Чайтанья So we're reading Chaitanya Charitamrita Adilila, Chapter Three: the, ex the external reason for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак мы читаем Шри третью главу, которую называется Внешние причины явления Шри Махапрабу. Анги апани а пани, ачари, бхакти, сикан, айму, сапари. Арачким си, апани сикарим сикарим сикарим апани сикарим сикарим Секанеюзабаре. Okay, Окей, so we'll read the meaning. Прочитаем пословный перевод. О, oh, read the word meaning, yeah. Апани, Послов... personally. Сам. Кариму, I shall make. Совершу. Мбхакта-бхава, the position of a Ангикари, acceptance. Апани, personally. Ачари, практикуя. Мбхакти, devotional service. Сикайму, Sikain, Sika, I shall teach. Преподам. Sabare to all. Trans translation. I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. Привод. Я приду в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданному служению. Purport by his divine grace, AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When one associates with a pure devotee, one becomes so elevated that he does not aspire even for Sharshti, Sarupya, Samipya, or Salokya, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by transcendental loving service. No one but the Lord Himself can teach this highest form of devotional service. Therefore. When the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord милости, Свами, Общение с чистым преданным настолько возвышает человека, что он перестает стремиться к освобождению, будь то саршти, сарупи, самипи или салокья. Оно не привлекает его, поскольку такое счастье представляется ему чем-то вроде чувственного удовольствия. Чистые преданные никогда не просят Господа о собственном благе. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются и пожелают только одного – радовать Верховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Поэтому, когда он пришел в Кали-югу, как воплощение, проповедующее пение мантры Харе Кришна, метод, с помощью которого поклоняются Господу в эту эпоху, он также открыл людям путь преданного служения на уровне трансцендентной спонтанной любви. Господь пришел в облике преданного, как Шри Читани Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах жизни. Ом магьянете мрадасьягьяненчена шалакая, чаксур милитаньяна, тезмаи Шри Гуру Вейнамха. Шри Чайтаньяма нобистам стабитам яи набутле сваям рупакадамайам дадати свападантикам. Бандеям Шри Гуру Шри Тападакамалам Шри Вайшнавамсча. Шри Рупам Сакрджатам Сахагна Рагнетан Витам Там Саджевам Садватам Савадутам Пережна Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Педам Сахагна Лалита Шивишаканитам He Krishna Karna Sindhu Dheena Bandhu Jagadpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Ghorange Radhe Vrindavaneshwari Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupata Rubyascha Kripa Sindhu, Bhai, Evacha, Патита нам паване био вайшнаве био намо намaha, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадаатар, Шрива Krishna Бхактавинда, Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Рама Rama, Rama Hare, Hare. So in this chapter Krishna Das Kaviraj Goswami is describing the thinking of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the or the rather the thinking of Lord Krishna himself uh, in relation to his appeal his в этой главе Кришнадас Кавираска с вами описывает то, как Господь Кришна, сам Господь Кришна, размышляет о своем явлении как Шричитани Махапрабу в Калиюгу. So Lord Krishna was thinking how it was certainly time for his appearance in the Kali Yuga. Господь Кришна думал о том как в это время как к-юга является самым подходящим временем для того чтобы и ивить и распространять воспевание святых имен которые являются единственным предпроцессом в вкал-югу два пара юга и There was also the chanting of the holy Name, but there were other processes available also. epoya,ta также присутствовало воспевание святых имен. вместе с этим были другие So in the, satya, in the satya Yuga people were very pious, And they had a very long duration of life, a duration of life of a hundred thousand years, so they could practice meditation. So that was also available for people to be perfect in the Satya Yuga. Кстати, Третьей люди были чрезвычайно благочестивы, и их продолжительность жизни была очень длинной. Вплоть до 100 тысяч лет они могли жить, и поэтому они могли практиковать медитации. То есть разные процессы совершенствования были доступны в то время. В третьей югу религиозные принципы стали приходить в упадок, продолжительность жизни стала сокращаться, она равнялась 10 тысячам лет. И основной процесс возвышения был совершение яги, то есть огненных жертвоприношений. В Двапару-югу опять религиозные принципы начинают еще больше приходить в упадок, продолжительность жизни сокращается до тысячи лет, и в то время основным процессом самосовершенствования является поклонение в храмах. But in в of из этих in the Sathya, Treta, Yuga, there was also the chanting of the holy names but it was not very much taken up by people it was uncommon for people to chant the holy name. и в эпох, и в, Satya, и в, Treta, и в -Yuga, присутствовала Присутствовал этот процесс воспевания святых имен, но, тем не менее, люди не особо им пользовались, то есть, этот процесс был не особенно популярен и распространен. И иногда мы видим, и иногда мы с вами видим даже в наш век в кали югу люди которые воспевают это именно они полагают что сам процесс является каким-то эмоциональным или сентиментальным процессом Такие люди полагают, что истинным духовным процессом является что-то вроде медитации, когда человек сидит и молча погружен в транс uh, или совершает какие-то жертвоприношения. То есть они считают, что именно такие процессы являются истинно духовными по сравнению с воспиванием. И даже в нашем движении Сознания Кришны, мы порой видим, что преданные чрезмерно привязываются к поклонению Божествам настолько привязываются, что сводят к минимуму воспевание святых имен и важности воспевания. But но, тем не менее, богооткровенные писания все абсолютно четко говорят о том, что в Кали-югу основным религиозным принципом является воспевание святых имен Бога. В целом, когда нас просят процитировать какой-то стих, который говорит о явлении Господа в Кали-Югу, то мы, в целом, всегда цитируем стих из Шримад-Бхагаватам 11-й песни to the King nimi Raj who was inquiring he wanted to hear about the Lord's incarnations in each age в этом стихе караджани отвечает на вопрос ними царя царь задает вопрос караджани о том какие воплощения приходят воплощение гососпода приходят в разные юги so muni said Krishna uh, Varnam Tuvishakrishnam Sangapangashtraparshadam that the Lord appears in the Kali Yuga along with his associates and he is engaged in the activities of chanting the holy name. В этих, в этих строках Карабаджана Муни, отвечая на вопрос, говорит о том, что в Кали-югу Господь является вместе со своими спутниками, и деятельность, которой он занимается, это воспевание святых имен. The Varna, the occupation the occupation of the Lord's incarnation in the Kali Yuga is this chanting of the names of Krishna and the glories of Krishna is constantly speaking and delivering the message of Krishna. Произносится слово «Кришнаварна», что означает «деятельность Господа, которую Он совершает в Кали-югу». И эта деятельность — это воспевание имен Кришны именно, и несение, и когда человек провозглашает Его славу постоянно. И также упоминается цвет Его тела, «акришнам» говорится, это означает «нетемный». By at the time of the birth of Lord И, конечно, цвет Господа в каждую из юг описывается как цвет, который Он имеет в каждую из юг. Гаргачария пришел на церемонию, когда Господь Кришна явился в этот мир, Гаргачария пришел, чтобы дать ему имя, и сказал Нанди Махараджу о том, что Кришна является в каждом из юг, и имеет разный цвет тела. Гаргачарья упоминает такие цвета тела Господа, как белый, жёлтый, красный. И Гаргачарья затем говорит Нанди Махараджи о том, что в эту эпоху Господь является цветом тела черным, темным. So Yuga, Белый он является в, uh, в satya югу а красным uh, цветом является в Трета югу The Lord appears in the Kali Yuga, and Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared with that yellow complexion. And then the verse goes on: Yagnai Sankirtan Prae Yajantihi Sumidasaha. Sumidasa, the people who have a Purified intelligence, they will take part in this chanting of the holy name. И затем стих продолжается, и в этом стихе употребляется слово что означает, что в этом движении святых имен участвуют люди, которые имеют разум. In Bhagavad Gita, we see the word upamidasaha, upamidasah, meaning small intelligence. Prabhupada sometimes says their brain is like stool. their brain is so so poor, they cannot understand the importance of worship of the Supreme Lord, so they worship demigods. И в Багавадгите приводится также похожее слово алпамедасаха, что означает скудный разум, маленький, маленький мозг. И Шила Правопада часто uh, говорил о таком мозге, что он подобен испражнениям. то есть он очень скудный, настолько скудный, что человек не может понять положение Верховного Господа и тому, и потому поклоняется полубогам so sometimes considered to be a sentimentalist and an emotional person. Indeed, when he went to Benares, or the holy town of Varanasi, as it is also known, the Mayavadi sannyasis were criticizing him as just being a, a sentimentalist. И когда он поехал в Бинарис или в Варанаси, святой город, Маявади Саньяси критиковали его, считая его просто сентименталистом. Почему они критиковали его? Потому что он не проводил с ними время, изучая Веданту. Вместо этого он предпочитал заниматься Санкиртаной. И на самом деле, если мы с вами изучим жизнеописание Господа-всечитание Махапрабху, то мы увидим, что на протяжении всей своей жизни это то, чем он занимался воспеванием. Indeed, at the very time of his birth, which was on the auspicious day of the Holy, the, Gorp, the Gorpunima is on the day of Holy, at that time there was a lunar eclipse. На самом деле его день рождения совпадает с очень благоприятным днем Гаурапурнима. Это святой день, день, uh, день лунного затмения. И поскольку день был такой благоприятный, то все занимались воспеванием святых имен Господа. И что даже тоже потому что и даже мусульмане, говорят, говорится, воспевали святые имена Бога, потому что они имитировали хинду. Mm. So up, и будучи ребенком, Чайтанья Махапрабу плакал, и женщины вокруг понимали, чтобы его успокоить, нужно просто воспевать святые имена. Те, у кого есть дети, прекрасно понимают, что малыши, когда маленькие, они часто плачут. Мы берем на руки, кормим, пытаемся сделать все возможное, чтобы они перестали плакать. baby. И когда Махапрабху был еще малышом, то женщины, услышав, как он плачет, пытались его успокоить, беря на руки, но все равно он не прекращал плач. And gradually they understood that the only way they could stop the baby from crying was when they began to chant the holy name. И постепенно они поняли, что единственный способ, как можно сделать так, чтобы он перестал плакать, это просто начать воспевать святые имена. Позже интернет или свет бывает на какое-то время включает. Виктор, я сейчас... Так, Махараджу попросить, включить звук. Виктор, включить звук Махараджу. Хари Кришна, Махарадж, we lost you for some time. You yeah. said that when Chitanya Mahabrabhu was 11, he... opened his own school... Когда был 11 лет, он открыл собственную школу. Eleven something... 12. Well, I understood it was from насколько я помню, понял его, ему был 11 And and then, uh, as he became more Uh, active in teaching, sometimes he would go and travel. He'd go to ba what is now Bangladesh, to Eastern Bengal. иногда, когда он преподавал очень активно, он иногда путешествовал и в том числе в то что сейчас известно как And then Caitanya Mahaprabhu would also chant, he would do kirtan with the people. And Śrīla Prabhupāda has a purport there in relation to this description of the Lord's activities. And Prabhupada describes how, in preaching work, we don't just only speak philosophy, But we want to introduce sankirtan. в своем комментарии говорит, описывая деятельность Господа в то время, он говорит о том, что когда мы проповедуем, то важно не просто нести философию, но также нести Actually, Krishna conscious our Krishna conscious life begins with the chanting of the Hare Krishna mantra. На самом деле, наша жизнь сознание Кришны начинается именно с воспевания Хари Кришна мантры. То есть мы не просто хотим, чтобы люди начали читать книги по сознанию Кришны, мы хотим, чтобы они в конце концов начали воспевать эти имена. Если они книги и поняли то они должны начать если человек прочитал книги Праупады и понял их смысл, тогда он непременно начнет воспевать Харикришну Махамматру. Конечно, Шичатанья Махапрабху позже принял саньясу, и будучи саньяси, он также продолжал воспевать святые имена. Chanting and dancing, but he also chanted on his beats. It's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that Mahaprabhu was going to travel, and so they said to him, You should take someone with you. But he didn't want to take someone with him, he just wanted to go on his own. Упоминается в Шичитане о том, что Махапрабху собирался, когда отправиться в путешествие, то его спутники говорили о том, что возьми кого-нибудь с собой. Но он не хотел никого брать, он хотел путешествовать в одиночку. But they said to him, well, come on, you have to carry, you have to carry some things with you, and you have to chant on your beats also. So how, will you, how can you manage everything on your own? You need someone with you. Но спутники не унимались, говорили, ну как же, тебе ведь нужно нести с собой еще какие-то вещи, а тебе ведь нужно еще и воспевать на четках. Как ты будешь это все нести, как ты справишься, тебе кто-то нужен в И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, был уверен, что хотя иногда, трудности. И тогда Шри Махапрабху, поддался и сказал, «Хорошо, пусть о, рядом со мной пойдет слуга», хотя порой о, присутствие слуг приносило дополнительные сложности. Чайтанья so Махапрабху uh, so приходит в этот век для того, чтобы провозгласить Югадхарму, установить Югадхарму uh, воспевание святых имен. So as stated in this verse that the Lord's going to come as a devotee and He will teach devotional service by practicing it himself. Asказа нашем сегодняшнем стихе, господь придет в облике преданного чтобы своим примером учить всех преданному служению. The next verse goes on to describe that you want to teach anything, you have to practice it yourself. А в следующем стихе сказано о том, что если вы хотите кого-то научить чему-либо, вам нужно, нужно практиковать этому, это самим. Одна из истории о женщине, которая привела своего сына к врачу с просьбой о том, чтобы врач попросил его ребенка перестать есть столько сладостей. врач so right, взглянул на женщину и сказал: хорошо, не могли бы вы прийти с сыном недели через две? So two weeks later the lady came back with her son, and at that time the doctor told the boy, don't eat so many Две недели спустя женщина приводит сына к тому же врачу, он смотрит на ребенка и говорит, «Не ешь столько много сладостей!» Женщина, мать, посмотрела на доктора и спросила, «Почему же вы не сказали этого моему сыну две недели назад?» Доктор сказал, «Ну, потому что две недели назад я много сладостей, но это сказал, поскольку две недели назад я сам ел очень много сладостей, а чтобы мне сказать не ешь много сладостей, я должен сам это практиковать. If I'm Если я кому-то даю наставление по какому-либо вопросу, нам, мне нужно самому это практиковать. Action speaks louder than words. У нас есть даже такое выражение, что твои поступки кричат громче твоих слов. So name, ourself, Если мы сами говорим людям, воспевайте святые имена, но сами это толком не делаем, то тогда это нехорошая ситуация. If we tell people, "Oh, yeah, follow, be a Krishna conscious devotee,"s very good. But if we're not devotee ourselves, then our our talking is useless. Если мы говорим людям, о это так здорово, но сами мы при этом не являемся по настоящему тогда вся наша речь бессмысленно. So in the purport, Sri Lopapad talks about the the mood. В своем комментарии Шила Правпада говорит о настроении, об ума, настроении чистого преданного и о том, как он действует. И Шила Правпада пишет о том, что благодаря общению с чистым преданным у нас появляется, зарождается желание развить такие же качества, как у чистого преданного. И Прабхупада объясняет, что у чистого преданного нет материальных желаний, то есть нет желаний для чувственных удовлетворений. Он даже освобождение не желает. Mm, probably the devotee will think liberation is a kind of sense gratification hmm. we we often hear people you know new devotees younger devotees of course often older devotees. They're, they're, they may be old people but they're new in Krishna Consciousness we get Older people coming to Krishna consciousness, and мы слышим от молодых преданных, новеньких преданных, или даже пожилых людей, которые вот-вот только пришли в движение сознания Кришны, о том, что они хотят освобождения, Они в материальном мире. о The thought of having to take birth again in the material world terrifies them. Они настолько настрадались в этом материальном мире, что одна только мысль о том, что опять нужно здесь родиться, ужасает. С одной стороны, это хорошо, что, по крайней мере, им уже опротивил этот материальный мир. Но в но с точки зрения чистого преданного это все равно материальное желание, когда мы думаем о собственном освобождении. Чистый преданный не думает о собственном освобождении, он думает о том, чтобы другие, другие люди, другие живые существа освободились. Мы знаем пример Васудевадаты, который подошел к Читанье Махапрабху и попросил: пожалуйста, давай я возьму грехи всех грешников этой, этой вселенной, я останусь здесь, а пусть они получат освобождение. И когда Чайтанья Махапрабху услышал такую просьбу от Васудевдаты, у него прыснулись слезы из глаз, он был настолько счастлив, доволен и благодарен за то, что Васудевадата выразил такого рода желания. И Господь организовал все так, что это желание Васудевдаты сбылось, и все живые существа получили освобождение. But the the, the main point is, Prabhupada is explaining that pure но суть в том, что, как Шрила Прабхупада объясняет, чистый, преданный, он не занимается преданным служением для того, чтобы получить что-то. Для него это не какая-то бизнес-сделка. Бизнес goods, обозначает, что я что-то даю и получаю взамен. То есть, я даю деньги, получаю товар. Но kind of преданное служение обозначает отказаться от подобного рода эгоистичных желаний. Оно обозначает лишь служение Господу, без каких-то мотивов. А не думает, что я получу Преданные не думают вот так, а что же я получу, если займусь этой деятельностью? Преданные действуют так, чтобы попытаться как-то порадовать Господа. Даже чистому преданному, если что-то предлагают, он не принимает это взамен. Мы слышим о девочках, как Пралат Махарадж, как, после того, как убил Нарисим Хадев убил его отца, Нарисим сказал Пролад Махараджа, «Проси любое благословение теперь». But Prahlad Maharaj told Lord Nishringadev, I'm not a businessman. Don't, don't encourage my fruit of mentality. No Prahlad Maharaj сказал, не не думать, а кармить, а, And because Lord Nishingadev requested again and again, then Prahlad Maharaj said. Но поскольку Господь Нариси Махадеев настаивал на том, чтобы тот попросил какого-то благословения, то Прохлад Махараш сказал, пожалуйста, благослови меня на то, чтобы в моем сердце не было материальных желаний, желаний, чувственных удовольствий. Kulavika Sridhar was a very poor Brahmana. He had some banana trees and whatever fruit from the tree, that was his income. His only means of support was from a few banana trees which he owned. У него было несколько банановых деревьев, и какие фрукты давали эти банановые деревья, это и был его единственный источник дохода. Но он был настолько глубоким преданным, что какой бы он доход ни получал от этих банановых деревьев, ровно 50%, он отдавал на поклонение Матушке Ганге. So, Chaitanya Mahaprabhu, at one point, sat on the altar in the home of Shiva's Pandit, and he called all different devotees to come and take blessings from him. Could you please repeat? I lost. I didn't. Yes. Uh, Chaitanya, uh, Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu was in the home of Shiva's Pandit, and he sat on the altar, in the home of Shiva's Pandit. He sat on the Vishnu altar, and he began to give blessings to different devotees. And so at one point, Mahaprabhu said, bring Shridhar. And the devotees, they didn't even know who Shridhar was. Lord Chaitanya had to tell them where he lived, so they could go and find him. В какой-то момент Господь Читания сказал, приведите Шридхара, но никто не знал, кто это такой вообще, тогда Гос Господу Читания пришлось всем объяснить, где Он живет, чтобы они могли найти Его. Когда Шридхар пришел, что Шридхар пришел, то читание махапрабу сказал Проси благословений он знал что шридар был нищим его дом был очень обветшалым, одежда была вся в дырах у него не было новой одежды metal pot. To drink water from. Он использовал очень старый сосуд, из которого пил воду. И Господь Читания uh, Махапрабху хотел благословить Шридхар, поэтому он сказал, проси, чего хочешь. Но сказал, но Кавика Шидхар ответил на это, позволь мне, чтобы я продолжал заниматься тем, чем уже занимаюсь. Позволь мне, чтобы какой бы ни был у меня доход, я бы мог всегда 50% отдавать на поклонение матери Ганги by offering so many material facilities, so many blessings, benedictions, but Śrīdhār was not interested. Śrīdhār gave the example, he said, the king is living in his palace and the bird привел пример. Он сказал, что царь живет в своем дворце, а птица живет в гнезде на дереве. Каждый страдает и наслаждается согласно своим прошлым деяниям. Я не хочу делать ничего, чтобы Поэтому я не хочу ничего менять в той ситуации, какая у меня сейчас есть, я просто хочу продолжать и поклоняться Господу. То есть этому настроение чистого преданного, даже когда ему предлагают какие-то благословения, он отказывается. И Друва Махарадж — другой, очередной прекрасный пример того, как он пошел в лес с огромным, имея огромное материальное желание обрести огромное царство. Друва Махарадж wanted a kingdom bigger, than, greater than even his grandfather Manu. Дрого Махарадж хотел иметь царство гораздо большее, чем царство у его деда Ману. И он отправился в лес, совершал там аскезу в течение шести месяцев. So great, в какой-то момент от его, аскез, от его суровых аскез даже полубоги стали задыхаться. And then finally the Lord appeared to him. И наконец, перед ним явился Сам Господь. Him, like И когда Господь явился перед Друва Махараджем, то он понял, что его материальные желания выглядели словно груда битого стекла. But now that he had seen the supreme Lord, the Lord had appeared before him. He thought, now I have found the most beautiful jewel. Но сейчас, когда он видел Господа, самого Господа перед собой, он понимал, наконец-то, я прекраснейшую, прекраснейшую so In this way, he realised, True marriage, had realized that his material desires were were foolish and. It, had no value. И поэтому он так он понял, что все его материальные желания это всего лишь глупость, за, ми, за ними нет ничего ценного. Rather, the desire of the pure devotee is simply to the Lord. То есть желание чистого преданного это удовлетворять верховного господа. to satisfy the supreme Lord simply by loving service. А как можно это сделать? Это можно сделать, если служить Господу с любовью. И сам Господь может обучить этому лучше, чем кто бы то ни был другой. And in the Kali Yuga, Mahaprabhu has come to teach all of us и в Калиюгу, через Читанью Махапрабху, Сам Господь приходит для того, чтобы обучить нас, как достичь само, как достичь совершенствования благодаря воспеванию Святых Имен. Но миссия Господа Чайтанья не ограничивается тому, чтобы обучить, как воспевать святые имена. Чайтанья Махапрабху has a higher purpose, because actually Махапрабху is not just the Yuga avatar, but he is the supreme personality of Godhead, the original supreme personality of Godhead, who comes only once in a day of Brahma. Но читание Махапрабху имеет более возвышенную цель, помимо этого, ведь он является не просто юго-аватарой, он является самим верховной личностью Бога, изначальным Господом, который приходит один раз в день Брамы. Он приходит не только для того, чтобы научить людей, как воспевать святое имя. Он приходит для того, чтобы научить нас умонастроению, которое мы должны культивировать при воспевании. Не только это касается воспевания святых имен. Это умонастроение, это умонастроение, которым он учит, должно пропитывать всю деятельность сознания Кришны, которой мы занимаемся для того, чтобы развить спонтанное, спонтанное предное служение Господу. It is Сказано о том, что если мы будем совершать преданное служение, согласно правилам и предписаниям, то мы достигнем Вайкундхи. Но если мы будем культивировать и совершать наше преданное служение в настроении жителей Вриндавана, то мы достигнем Галоки. So, appears to give us the highest Поэтому шить читания Махапрабху является для того, чтобы дать нам самое высшее, что только возможно, бактийогу. йогу это было оценено понимал эту цель, uh, этот смысл, когда он возносил молитвы Господу Читане. Намо Махабаднайя Krishna Krishna Chaitanya Namani The Chaitanya Mahaprabhu is described as being the most merciful of all of Krishna's incarnations, because he is giving the highest thing, which is Krishna Prema. В этих строках читания Махапрабху описывается как самое милостивое из всех воплощений Господа, потому что Он приходит для того, чтобы дать самое лучшее, самое высшее, это Кришна Прему. So we want to develop this highest, the perfectional level of devotional service. We want to adopt the mood of the residents of Vrindavan, who have that это то, чего мы хотим. Мы хотим развить вот это самое совершенное, самое высшее настроение, перенять это настроение у жителей Вриндавана, которые проявляют это настроение естественным образом, влекомые влекомые желанием быть с Кришной. Если просто служение, правилам и то это, просто к если мы будем следовать практическому преданному служению, строго придерживаясь правил и прописаний, то тогда мы разовьем это дасарасу и отправимся на But if we practice in the mood of the residence of Vrindavan, then we can cultivate the higher rasas and we can enter into Goloka. Но если мы будем практиковать настроение жителей Вриндавана, то тогда мы сможем культивировать более возвышенные расы и можем отправиться на саму Галоку. То есть Чайтанья Махапрабу является для того, чтобы дать нам самое высшее совершенство преданного служения. And so we know that in sadhana bhakti there are two levels of sadhana bhakti. There is vaidhi bhakti and there is raganuga bhakti. We sadhana bhakti vaidhi, sadhana bhakti, raganuga. So sadhana bhakti, vaidhi bhakti, where you practice according to the rules and regulations, and that is necessary in the beginning, in preliminary practice of bhakti yoga, we must follow rules and regulations. Вайтисадхана-бхакти uh, — это когда мы соблюдаем все согласно правилам и предписаниям, строго следуя им. И это абсолютно необходимый этап в самом начале, в начале преданного служения, мы должны это делать. Если мы не будем строго следовать правилам и предписаниям, то мы даже не можем ожидать, что когда-нибудь подберемся к Рагануга-бхакти. So Raganuga Bhakti means that the, the devotion to Krishna becomes more spontaneous, more natural. Raganuga bhakti is that Krishna bully spontaneous, in our, in our neophyte stage, we do everything, oh I have to do this, my guru said I have to chant, oh I better do this, I better go to Mangalati. На нашем начальном этапе преданного служения мы делаем наше преданное служение лишь потому, что это сказал гуру, потому что нам нужно идти на мангаларити. Иначе нас будут критиковать преданные, что они скажут и так далее. То есть все, что мы делаем, мы делаем не особо из чувства большой любви к Кришне. Но на, рагану, но на уровне рогануга, бхакти, это, же, это гораздо более высокий уровень, когда это желание служения становится очень естественным, становится естественным желание удовлетворить Кришну. Example, like мы приводим пример будильника, когда утром, для того, чтобы проснуться раном, мы прибегаем к помощи будильника. Но также, если человек уже привыкает а, вставать рано, то ему не нужен будильник для того, чтобы просыпаться. So, raga-nuga-bhakti is devotion performed with raga, with that actual attachment, attraction to the service of Krishna. Raga-nuga-bhakti в ней присутствует raga, то есть преданность естественное влечение и к служению. And devotee wants to cultivate that according to the mood of a particular devotee of Vrindavan. И преданный культивируют такое настроение, согласно ума-настроению настроению, какого-то определенного жителя Вриндавана. Чайтанья Махапрабху и его спутники в целом культивировали настроение гопи. Uh, сам Господь Чайтанья культивировал рада-бхаву, то есть настроение Шрадхарани. verses in Chaitanya Charitamrita, the confidential reason for the Chaitanya Mahaprabhu, the, the confidential reason for His uh, coming into this world. Chaitanya содержит описание сокровенных причин явления Господа в этот мир. Maharaj, пропал, да? That one's this. this? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hear? Yes, yes. Please. Yeah, mine is unstable today. Instability internet. I'm in Mayapur, not very Bye. stable. Okay, so I was saying Chaitanya Mahaprabhu, that uh, his that there's there is the, the confidential reason for Chaitanya Mahaprabhu's appearance. It wasn't just simply only to establish the Yuga Dharma. То есть его явление не ограничивалось просто для того, чтобы утвердить юга Сам Господь Кришна хочет почувствовать вкус той любви, которую испытывает к Нему Шримати Радхарани. Lord Krishna wants to enjoy. Lord Krishna can, himself, he said, "I'm, I'm, I have, I'm, I want to enjoy more than anyone. I'm, the, I want to be the supreme enjoyer. But I, sh I see that Radharani is enjoying many millions of times more than me." Господь Кришна говорит, что я хочу наслаждаться, будучи верховным, я хочу наслаждаться более, чем кто-либо другой. Но я вижу, что Радхарани наслаждается в миллионы раз больше, чем я. So I want. She's having so much more pleasure. I want to get that pleasure, and that is why Krishna comes as a to this mood of она наслаждается гораздо больше. Я хочу понять, что это за наслаждение, которое она испытывает. Поэтому Кришна является в этот век как преданный Господа для того, чтобы почувствовать испытать на себе настроение Радхарани. So we see Chaitanya Mahaprabhu, when he was manifest in this world, he would associate a lot with Because Gadhar Pandit is the expansion of Shri Radharani. И мы видим, как когда он явился в этот материальный мир, он очень много времени который является воплощением самой wants to understand the mood of. The gopis and particularly the mood, the loving sentiments which Srimati Radharani has for Lord Krishna. настроение в особенности он хочет почувствовать ту любовь, которая чувствует в отношении So this is, of course, described in the other in introductory verses there from the diary of Swamidhar Goswami. Это описание, и описание других uh, повествований содержится в дневнике Сваропада Мандары. We must be for it. Но мы не должны uh, преждевременно пытаться развить это настроение Рагануга Бхакти, для этого мы должны обладать необходимой квалификацией. Chaitanya Mahaprabhu of course came to give this this uh, this uh, highest thing to give it to everyone. He was distributing love of God everywhere. Конечно, того, высшее, каждому, But that doesn't mean that people who were meat eaters and drunkards or Could be Но это не означает, что те, кто ест мясо или алкоголь они doesn't mean that they cannot get or they can get. They can, they can get. But это, это, это означает, что они могут получить также любовь к Господу. И мы видели это, например, в и Мадхая. By the mercy of the Lord. Это возможно по милости Бога. Who are, who Нужна именно милость преданного. Именно эта милость позволит изменить жизнь обыкновенного человека. И мы видели на примере Шрилы Прабхупады, как он распространял послание Читания Махапрабху каждому. And he encouraged everyone, take part in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In, in the second canto of Srimad Bhagavatam, you have Sukadeva Goswami being requested by Maharaj Pariksit to describe the process of creation. Во второй песне Шримад Бхагавата мы видим, как Шукадева Госвами описывает процесс сотворения этой Вселенной, отвечая на вопрос Махараджи Парикшита. И перед тем, как начать описывать процесс сотворения Вселенной, Шукадева Госвами возносит молитвы. And in his prayers, he first of all glorifies the supreme Lord, and then he glorifies also the devotees. And there's a famous verse that goes: Kiritah Hunandra Polinda Pukasha Abira Shumba Yavana Kasha Daya Yanje суджанти тасмай проба вишнавей Госвами mentions the names of many different sinful races around the planet. Sinful races? Sinful races, different races, civilizations which are sinful by nature. Sukadeva в этом знаменитом стихе упоминает названия различных греховных цивилизаций — рас. Right, he begins talking kirita, meaning Prabhupada said this is referring to African people. And then he finishes with Kasha. Kasha means the, the Chinese people. And many other different races are all mentioned in different places on the planet. И также упоминается много других раз и разных мест, географических мест на нашей планете. Также упоминаются турки. И Шукадева Госвами говорит, все они могут получить освобождение по милости Бога. Actually, Sukadeva Goswami uses the term Prabha-Vishna-Ve-Nama. prabha vishna prabha means powerful Vishnu. And so the same way the devotee who is empowered by Lord Vishnu, he can deliver the sinful races. И аналогично с преданным обстоит дело с чистым преданным. Он становится уполномоченным, уполномоченным для того, чтобы освобождать другие расы цивилизаций ание чер там вираж с вами в этих строках говорит о том что дхарма, то есть религиозный принцип этой эпохи Кали, это совершение санкирттан и воспевание святых имен и для того чтобы совершать это воспевание человек должен быть уполномочен шакти Кришны Right, this Krishna Shakti. This this means just like if you ha if you are involved in some legal proceedings, then you may hire a lawyer to represent you in the court. Krishna Shakti. Like are involved in some legal proceedings, then you may hire a lawyer to represent you in the court. So the same way Krishna. A, a devotee can represent Lord Krishna, he can be empowered with the energy of Krishna to preach the chanting of the Holy Name. Also, the Krishna, so by that empowerment, one becomes qualified to give the Holy Name to others. И благодаря этой, этим полномочиям человек обретает квалификацию, чтобы раздавать Святое Имя другим. Преданный Кришна не может делать все по Своему усмотрению. Ему необходимо благословение. So, uh, Mahaprabhu took the mood of a devotee and showed all of us, how we should chant the Holy Name. As Prabhupada writes in the purport, we should perform devotional service on the platform of transcendental, spontaneous love. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что нам необходимо совершать наше преданное служение на платформе трансцендентной, спонтанной любви. В «Нектаре наставления» в введении Шрила Прабхупада говорит о том, что все зависит от отношения преданного. У нас должно быть правильное отношение, а отношение правильное тогда, когда мы хотим удовлетворить Кришну. Других у нас интересов в уме при этом нету, мы не хотим, совершая преданное служение, удовлетворить себя. Служение должно быть чистым, и оно должно совершаться с любовью. Name, so like Прабхупада описывает то, как нужно воспевать святые имена, сравнивает это с ребенком, которого разлучили с матерью so when the child cries it's a mother he wants a mother he wants a mother to take care of him and the devotee wants Krishna когда ребенок плачет то он зовет свою маму он хочет маму никого другого чтобы именно она позаботилась аналогично we simply want service to Krishna we want to give service to Krishna все, что мы хотим, это служить Кришне, давать свое служение Ему. In taking, Все кругом хотят брать, получать, а что Он мне даст, вот чем другие заинтересованы, но преданный хочет давать. И что мы должны дать Кришне? И что же мы можем дать Кришне? Единственное ценное, чем мы можем поделиться с Кришной, это собственной любовью. Service, we will, we will work, а любовь обозначает служение, то есть мы будем уже действовать, будем работать в интересах Кришны particularly the chanting of the Holy Name, going regularly and chanting the Holy Name. <inaudible> so it's, it's always inspiring to hear about how the devotees in different parts of Russia go out throughout the winter, they go out regularly and try to chant the Holy Name. Всегда очень вдохновляет слышать истории, как, как преданы например, в России, в зимнее время, идут и проповедуют, и воспевают регулярно. This, this и это настроение чистого преданного, и это настроение, которое позволит ему достичь высшей любви к Богу. Hmm. You could, be doing any, you could be doing something else. You're already doing the highest thing, the greatest thing самое chanting the Holy Name. Думайте, самое высшее, самое chanting the Holy Name is the means to perfection and it is also perfection. Воспевание святых имен — это средство достижения совершенства, и это само уже совершенство. Keep chanting, keep mood, Все, что нужно делать — это просто поддерживать воспевание, поддерживать это настроение любви к Богу. И Чейтанья мы видим, что основная деятельность Господа Чайтани, когда он находился в Джаганадхапури, это было воспевание святых имен. Были исключения, несколько лишь человек, с которыми Господь Чайтани обсуждал философию. Но для основной массы людей он нес сан -Киртан. And also tells us there are three Maha mantras. We have the Panchatattva mantra, we have the Hare Krishna mantra, and there's also one more mantra. Srila the, the third mantra is Hare Krishna Yadavaya Namaha Gopau Govindaram Shri Sudan. This was третья a very great favorite of Mahaprabhu. Это третья мантра, которая очень любил Махапрабху. И Шрила Прабхупада пишет, что, по крайней мере, в майя, -пуре, в майя -пуре каждое утро нам нужно воспевать эту мантру. Окей, мы остановимся здесь. Are there any questions? Есть ли вопросы? Спасибо, дорогой Махарадж, за замечательную катхару, читани Махапрабху. Спасибо, дорогой Махарадж, за замечательную катхару читания Махапрабху, о его миссии, о его У меня несколько вопросов. I have a few questions. Вы сегодня сказали, что практикуя вайти садхана бхакти и дальше не двигаясь, да, или не углубляя, преданный может попасть на вайкундху. You've today that by вай Потому что принес это спонтанного преданного служения рагануга himself brought that spontaneous devotional service of, in the mood of raganuga bhakti. А вместе с тем, вы также сказали, что не нужно спешить с рагануга-бхакти, нужно обрести должную квалификацию. At the same time, you've mentioned that we shouldn't be in a hurry uh, to, to attain raganuga uh, bhakti. we should have the proper qualification for that. И как понять, какова квалификация того, кто уже готов к следованию Рагатми Кабакт или практиковать Рагануга How do we distinguish? How do we understand whether I or some other devotees are qualified enough to practice and to follow You have to be strictly following the process of Vaidhi Bhakti, you have to be very faithful in your practice of chanting the holy name and taking part in all the spiritual activities like hearing and chanting and serving. Для этого вы должны очень строго следовать всем правилам и предписаниям в на Бхакти. То есть вы должны быть, вы должны следовать воспевания святых имен, принимать участие во всех во всех видах деятельности, которые предписаны — слушание, воспевание, служение. Если мы с вами читаем наши круги и нам дается это с трудом мы с трудом вы учитываем свои 16 кругов ежедневно. Если мы практикуя наши четыре принципа иногда отклоняемся от какого-то, то это признаки того, что мы еще недостаточно на высоком уровне. We have to understand that most of us were not coming from this culture and we have maybe before being a devotee even we had bad habits and addict, we had custom to sinful life and so it will take some time for us to purify ourselves. Мы должны понимать, что большинство из нас не происходит ни родом, родом не из такой вот культуры, возвышенной до сознания Кришны. Мы, может быть, практиковали какие-то плохие были плохие привычки или зависимости или греховной деятельностью занимались. Поэтому процесс очищения займет время. We Наши семьи не, не выращивали, не воспитывали нас в каком-то духовном духе или даже в религиозном. So Поэтому потребуется какое-то время, чтобы очистить свое сознание и избавиться от плохих тенденций. И мы должны сильный вкус для и изучения и так же нам нужно развить вкус слушания Писаний, изучения Писаний. So, if we have that kind of taste, we have that natural, we've cultivated that very strong attachment to hearing and chanting, and we're, we're not attracted in any way towards bad habits, then there's there's hope. That you can go on to higher things. Вот вкус, и и не, не вещи, то надежда, But still we would want to be guided by spiritual authorities. We certainly wouldn't want to do this independently. We would want to take guidance from. Но тем не менее нам необходимо всегда духовное руководство, руководство духовных авторитетов. То есть мы не действуем ни в каком случае независимым, всегда находимся под руководством. People who know us, people who have been working with us, who know how we act and who know our behavior, they can understand more about our это должны быть люди, которые нас хорошо знают, которые знают, как мы действуем, как мы ведем себя, как говорим и так далее, какое у нас поведение. И в идеале это должен быть человек, который будет вести нас по этому пути. Это тот, кто также практикует и находится на более возвышенном уровне, чем мы. Это должен быть тот, кто погружен в шастру, кто очень строг в соблюдение четырех регулирующих принципов, кто погружен в слушание, у кого очень, кому мы испытываем твердое доверие. И кого, тогда это тот человек, которому мы можем принять прибежище. это не то, что человек, который занимается рагануга-бхакти, он теперь отбрасывает все то, чем занимался до этого. Нам не нужно прекращать совершение нашего служения, чтобы заняться бакти. Если вы занимаетесь санкиртаной, продолжайте заниматься санкиртаной. Если поклоняетесь божествам, продолжайте Но в то же время вы хотите увеличить, вы хотите более absorbed in the pastimes of Krishna, and then the chanting of the Holy Name. <inaudible> so, actually, there would be no... External, externally, there would be no change in your activities. You would continue to do the same things. То есть внешне каких-то изменений вашего поведения или деятельности не будет. Вы будете продолжать то, чем занимались. But to take up we would have to just simply become more mentally absorbed in thinking of Krishna and remembering the philosophy and applying the of consciousness. Рагануга-бхакти означает, что наше сознание все больше и больше погружается в мысли о Кришне, в философию сознания Кришны, в применение самого этого процесса. Нам не нужно поехать на Радакунду и просто сидеть там. Но, что мы должны это себя в нам нужно быть вовлеченными в деятельность сознания Кришны. Спасибо. А сколько еще мы можем уделить время на вопрос-ответы? Yes, okay, right. У But... меня еще один вопрос есть, но я, наверное, сперва позволю. Вот, пожалуйста, Евадин Сачи, Дэвид можно мне сделать объявление? Да, пожалуйста. Дорогие преданные, пожалуйста, не упустите возможность вы... Уделяет. Для этого, пожалуйста, пишите в нашу службу поддержки на сайте азиавараги.инфо. Ссылка есть в описании под видео. Мы подробно объясним вам, как можно отправить махараджа пожертвования и поможем с переводом в другую страну, если это необходимо. Арик Кришна. Виктор, вы пропали вначале, вы там сказали, что не упустите возможность выразить благодарность, да, Махараджу? Да, пожалуйста, не упустите возможность выразить благодарность за лекцию, за время, за общение, которое Махарадж нам дает. Для этого переходите по ссылке в описании да, под видео. Да, все остальное было а, слышно, да. инфо да, спасибо. Divities, please don't miss this opportunity to express your gratitude to our Maharaj for a wonderful lecture, for a wonderful katha, and for the time that he's generously spending with us. For that, please uh, send your request to uh, the website asjaviragi.infor and we will help you will help you to to to send your to pass your donations to Maharaj. There's some hands up. We can hear the questions. Вопросы еще? Харикришна, Дея Гуру Махарадж, Дея Девутист, please accept my humble обязанностей, Золгорищу Шрива Паклопада. Гуру Махарадж, sometimes I hear the statement that people with a, a mode of passion uh, cannot give up essential, uh, essential pleasures, and therefore they must satisfy them. Is, is that true? Is that true or not? Пожалуйста, примите мои смиренные пр поклоны, сясла или Иногда мы слышим такое выражение, что люди, которые находятся в страсти, они не могут просто отказаться от чувственных удовольствий, поэтому они вынуждены их удовлетворить. Это правда? Это неправда. Вы никогда не удовлетворите свои материальные желания. Up to the mode of Что необходимо сделать желаниями? Так это очистить их. Необходимо возвыситься до более возвышенной гуны сатвагуны. So Поэтому необходимо возвыситься до Гуны Благостей с помощью регулирования вашего образа жизни. Регулируя себя в преданном служении, вы таким образом регулируете свой ум и чувства, и так постепенно вы освободитесь от желаний в Гуне Страсти. Вы должны знать из бхагавад что Кришна говорит, что гуна страсти подобно похоти. Это похоть, это подобно пожару огню, который никогда не удовлетворяется. So и пытаясь удовлетворить материальные желания, подобно тому, как вы подбрасываете топливо, новое топливо в огонь. Вы никогда не освободитесь от материальных желаний, удовлетворяя их. вы хотите больше процессе делать больше больше слушания. Поэтому нужно сконцентрироваться больше на преданном служении, больше воспевания, больше слушания. И нужно также отрегулировать свою жизнь. И культивировать духовное знание. Там, где Кришна, нет места Майи. Чем больше вы вовлечены в преданное служение, тем меньше влияние, тем меньше вы попадаете под влияние Майи. So keep yourself busy in Krishna consciousness. Поэтому оставайтесь всегда задействованными в сознании Кришны. Еще есть руки? Пожалуйста, мадам Гандарика. Кришна, требую короче акции видно и нашим ритимхам с вами. Ну, а, ну я произнесла, да. В общем, хочу поблагодарить за такую прекрасную лекцию. Такое понятно, медленно, потому что я очень хорошо воспринимаю, когда медленно говорят и даже успеваю записывать. Вот. Большое спасибо, Сессала Шильбрукпаде, за такие хорошие ответы, подробные и понятные. Ну, у меня вопрос не столько философский. Я бы очень хотела узнать перевод вашего духовного имени. Бхакти Наши, Нарисимха, с Вами. И может с этим связано ну, какое-то действие Сашилы Брабхупады или Ваше служение может быть было связано с этим вот именем. Почему именно это имя? дали Вам. Хари. Хари Кришна, ну Еще бахарать. хочу. Можно дай мне? Немножко. Да, да, да. Ну, тут просто, да, просто много лет назад к Карабаджим приезжал в Самарканд, и мы как-то после того, как споем мантру на Нарисимхи, просто делали поклон на Де Бхагаван чай, а потом он стал произносить вот это, Бхакти Игна Винашин, И мы уже на протяжении многих лет повторяем эту именно мантру при поклоне, вот. Я бы хотела узнать перевод и с чем это связано. Спасибо большое. Рикришна, Виам Махарадж, please accept my obeisances. Thank you so much for a wonderful lecture, so clear and so slow enough so that I could put down some important, make important notes. Uh, and thank you so much for detailed and wonderful answers that you give. Uh, my question, refers to your name bhaktivik navinasha maharaj i just wanted to know the the origin of this name whether it's somehow related to any of the services that you do whether it is somehow related to any activities that you did with shila prabhapada uh, some some years ago karabhagina prabhu who is the host of our of our today's class uh, would come to samarkand to our city and After chanting Narasimha Mantra, we would say, Bhakti, Vigna, Vinasha, Narasimha, Ki, So, I would like to know uh, the meaning behind that. Okay, so Vigna means obstacles and Vinasha means to remove. Vigna a Vinasha so Bhakti, Vigna, Vinasha, by devotion we can remove all the obstacles. Бхактивигнавинаша обозначает, с помощью преданности мы можем устранить все препятствия. Это одно из качеств Господа Нарисим то, что Он устраняет препятствия на пути преданного служения. Поклоняясь Господу Нарисим Хадеву, мы устраняем наши препятствия на пути Господу. It is one of the many names which are given for sannyasis, it was given, there's a list of names for sannyasis given by Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada, so this is one of the names. This is the list which was made up by Bhaktisiddhanta Sarasvati? There is a list of many names uh -huh. compiled of, which are suitable for sannyasis. Есть такой список имен, которые составили специально для, того, для тех людей, которые принимают саньясу. И в том числе это имя Господа Нарасимхадевы. И Господь Нарасимхадев имеет то качество, что он устраняет препятствия. Когда ему поклоняются с преданностью, то он устраняет препятствия. То есть какого-то особого значения это имя не несет, это просто имя, которое мне дали во время принятия саньясы. Я говорю о том, что когда Махарадж впервые встретился с преданными, то он увидел журнал, на обложке которого было изображение Господа Нарисим Хадева. Uh -huh. а, Махарадж, so, uh, yes? uh, сколько времени еще мы можем uh, вас эксплуатировать? Я, не тороплюсь. Сколько я видел сзади, кто-то пришел, может быть, прасад вам принесли? Yeah, yeah, okay. нормально Хорошо давайте тогда не, не, не будем сильно занимать время кто поэтому постарайтесь вкратце вот. Пожалуйста, Тамал Кришна. включай микрофон. Ари Кришна, Гурмаграды. Спасибо вам большое за то, что вот так рассеиваете сомнения. пропада говорит, что обязанность Гуру именно рассеивать сомнения. В связи с этим я хотел задать вам у меня два вопроса, но ну, вот если карбаджина все время переживает, что у вас нет времени. Так или иначе, вот, хоть, э, по лекции. Э, вот вы сказали, что для того, чтобы развивать роганулы бхакти, э, не нужно прекращать то, чем вы занимаетесь. И дальше вы сказали, что если вы занимаетесь санкхиртами, то продолжайте этим заниматься. И потом я хотел спросить в связи с этим от имени центра Санкирта, который вот у нас существует уже лет пять, мы, не получив благословения старших предных, вот уже пять лет, как пытаемся ежедневно воспевать, и последние три года мы это делаем ежедневно на улице города. Надо перевести, да? Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for the lecture. Thank you for disputing our doubts. This is the uh, ob obligation of a guru, according to Shila Prabhupada. In your lecture, you have mentioned that in order to attain Raganuga Bhakti, we do not have to stop whatever we did before in our devo devotional service. If you did Sankirtana, continue with Sankirtana. And on behalf of our center of Sankirtana, which has been set up five years ago, approximately, I would like to say that мы haven't got any, any benedictions, any blessings from senior devotees. Still, we do our sankirtana daily for three years now. We do it outside, in Так уж получилось, что сейчас в нашей группе находятся люди, которые абсолютно не знают никакой философии но они очень привязаны к, самому, к самой практике воспевания. Somehow or other, in our Sangha, we have uh, those people who do not, not who know nothing about philosophy of Krishna consciousness. However, they are strongly attached to, to chanting of holy names. Uh, со стороны uh, руководства uh, мы слышим ну, некоторые нарекания по неследованию, так сказать, основных правил предписания. Вот и ну, с этим вот в связи с этим вопросом, вот, насколько неправильно, то, чем мы занимаемся и как быть в этой ситуации? kind of chastise us because we as, as they say we do not follow the major rules and regulations so what what do you think is it proper or improper activity that we are involved in what should we do well it's certainly important that people should hear they're chanting the holy name but очень важно, когда люди слышат святые имена, воспевают святые имена, но тем не менее важно понимать, чтобы не, было, чтобы не, было, не совершались оскорбления, и оскорбления в части того, что человек не следует предписаниям своего духовного учителя. Это хорошо, что люди воспевают святые имена, но будет еще лучше, если они будут учить философию. Без понимания философии их воспевание не будет очень чистым. Of course, we do want people to chant, but we want them to also understand the the process of Krishna consciousness. Конечно, мы хотим чтобы люди воспевали, но также вместе с этим мы хотим чтобы люди понимали сам процесс сознания Кришны. So at the moment they're chanting, but I, I don't I, I don't see how their chanting be can be very pure. If they're engaging in sinful activities, они сейчас но я не вижу, что их может быть чистым, если они при этом занимаются какой-то греховной If they're chanting and at the same time eating meat or taking drugs or whatever, then it certainly it's it it doesn't give people a very good impression. About the holy name. So we have to be cautious about these things. Mm. The, <laughs> there, there was one man, and there was one, this one. Indian sadhu was coming to the Philippines. And so he was meeting some men there, and he was telling them, it's all right, you can keep eating meat, you can keep eating meat, he said, just keep coming to me, keep coming to me. I said gradually one day the meat will leave you, but 30 years later they're still eating meat. Один человек, индус Садху, приехал в Филиппины, встречался с какими-то людьми, из группы людей, и он говорил им, ничего, что вы едите мясо, ничего страшного, ешьте мясо, просто приходите ко мне, но спустя 30 лет мы видим, что они по-прежнему едят мясо. Он говорил им о том, что в конце концов мясо покинет вас, но 30 лет спустя ситуация та же. Святое имя без, без, естественно могущественно, оно не отличное от самого Кришны, но для этого мы должны воспевать его чисто. Для этого мы должны испытывать это чувство любви к Кришне, то есть, воспевание — это не просто какое-то музыкальное выступление. So we know we, you do get people, they like to chant, but it, it's more a, a social, for their own, just a, a social thing, to be with their friends, they come and they chant and they sing and dance together, but they have no real spiritual purpose in mind. То есть у вас есть какие-то люди, например, которые приходят и воспевают вместе с вами, и это выглядит больше как некая социальная деятельность. То есть они приходят с друзьями, единомышленниками, поют, танцуют, но для того, чтобы это было правильно, они должны понимать, какая духовная цель стоит за всей этой деятельностью. Это должно быть не для себя, а для Кришны поэтому нужно быть осторожным мы хотим чтобы люди воспевали но мы хотим чтобы они стали преданными в конце концов devotee means they different principles. а преданный предполагает следование определенным принципам mm -hmm. также сегодня Хараж приводил стих, где Сказано, что, чтобы распространять славу Святого имени, нужно иметь полномочия для этого. Кришна Шакти Винанахи Тара Пожалуйста, Матаджи Хладини. Наверное, это будет последний вопрос на сегодня. Хари Кришна, дорогой Куру Махарач, дорогие преданные, пожалуйста, примите мне поклоны. Такой вопрос хотела задать. Слушала лекцию вашу, и вот когда рассказывали про Господа Читанию, сказали, что прежде чем он родился, у его родителей умерло 8 дочерей. То есть должно было родиться 8 дочерей, они как бы умерли. Я хотела спросить, есть ли какой-то смысл в этом? Потому что когда Кришна вот, да, приходил, то до этого шестеро детей убивал камса, это демоны, а вот восемь дочерей, они что-то тоже как это, символизируют. как Махапрабху в And we know that Krishna, before he appeared in this world, uh, there were six kids killed by Kamsa, and these were demons previously. Uh, what about those daughters who were born before uh, Chaitanya Mahaprabhu appeared? Who are they? Do we know anything? I've never read anywhere any of the commentators made any comment on this. Что, что, что, кто это были за личности, эти дочери? Krishna, oh, Devaki, demons, Но вот эти, demigods, they, they demigods, вот эти сыновья, которых Вы сказали, сыновья Васудева и Деваки, они не были демонами, они были проклятыми. Они были проклятыми полубогами, за совершенное оскорбление, они были прокляты и стали демонами. В результате совершенного оскорбления они были вынуждены родиться в семьях демонов. И они были снова, и они из но затем они были прокляты снова и родились в лоне Деваки, которых, которых, и затем их убил Камса. But finally, finally, they were delivered and they were able to go back to the, spirit, back to the heavenly planets. Uh, но затем они были, получили освобождение и вернулись. They were back to heavenly planet or to spiritual world. Back, uh, well, they drank the milk from я не уверен, куда они отправились на райские планеты или они получили освобождение и отправились в духовный мир, но поскольку они выпили молоко из груди девыки, которая до этого пил. Господь Кришна, то получается, они выпили остатки того молока, который пил Кришна, и были, и получили освобождение, они были очищены. As as Sachi, Но что касается восьми дочерей Шачи, то никто не комментирует. Okay. Спасибо, Махарадж, еще раз, за потрясающую Гауракатху. Thank you, Demaraj, for an Особенности uh, практической плоскости, как uh, практиковать философию, практику uh, спонтанного преданного служения. In particular, you've mentioned about the practice of spontaneous devotional service. How to Okay, so thank you very much. I hope you have a nice Gaurapurnima there. I hope you have a nice Gaurapurnima. likewise Shilupra Maharaj. Shri Prabhati Jai, Kijay. Jai, Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai завтра говорю при Джайни ки жайни тай